Всем очередной привет. Начинается слушание по делу о стартере. Значит, так, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Значит, смотрите, пришел стартер из орла. Покупал я его на форуме Volkswagenbus.ru. Вроде бы. Да, да-да-да, Volkswagen. Ну, .ru или .com, не помню. Нет, .ru. Значит, покупал а у Роман-29, город Орел. Значит, пришел он мне сегодня вот только что, прислали его автобусом из Орла, значит, всем 7 утра выехал из Орла. Сейчас вот 4 часа дня, ко мне приехал он. Значит, вот мой стартер, да, посмотрим на него чуть-чуть вблизи. Оп, немножко приблизим, приблизю. Вот. Значит, смотрите, этот стартер, он от двигателя 2.4, насколько я понимаю, он весит в два раза больше, чем мой. Это реально, я вам говорю, реально. И вот так вот выглядит маркировка здесь. А, здесь написано, что это Bosch. Включил и Bosch. Значит, 001 218 116. вроде бы номер, а, вроде 16, Bosch. Значит, по поводу моего, то, что вы говорили, что там где-то может быть написано что-то, смотрите... Найдите, где тут что написано. Ну, ладно, так скажем, не будем углубляться. Я вам просто скажу, что тут нет ни одной, ни единой буковки, ни единой циферки на нем. Ну, просто ни хрена нет. В рот, ну, о, в рот, ну, в рот, бля, Ну, в рот и компот можно и так. Значит, по креплениям я так думаю, что он подойдет, потому что вроде бы... В... Блядь, тяжелющий какой... Простите, вот он. А, значит, такой треугольник тоже здесь... Как у меня 10 зубов, кстати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, 10 зубов. Выработка, ну, достаточно в хорошем еще состоянии. Очень, мне кажется, в хорошем состоянии. Ну, посмотрим, поставим, посмотрим, как он будет работать. Все это мы дело заценим. Значит, вот, зубчики. Я думаю, что выработка там... Ну, работал стартер. Работал тяжелющий, правда? Работал. Вот стоял на машинке. Ну, значит, сейчас пойду его внедрять, ну и потом, естественно, а, дополню это видео тем, что сниму еще один ролик, слеплю их и значит вы посмотрите. Точнее я вам расскажу, что работает, не работает, что как что вообще происходит. Видно, что визуально даже стартер кажется больше. А, ну, так как у меня в двигателе есть выемка под эту и в принципе, когда их кладешь рядом, вот видите. Шестеренки находятся, в принципе, на одном уровне. То есть они выскакивают еще. И вот. Единственное, что только глубина выемки мне вот только беспокоит. Вот это вот. Главное, чтобы она была, в принципе, ну, как бы, нормальной, чтобы хватило там этой глубины. Так, ну все, ладно, пошел оставить. Остальное потом. Так, ну вот, в принципе, и продолжение. Значит, господа, кто смотрит это видео, скажу вам так. Подошло все болт-он. Вот так вот. Подошло, все идеально, все встало без проблем, все крутит, только севший аккумулятор был, сейчас аккумулятор заряжаю и будет все, наверное, работать как надо. Так что от 2,4 подходит в 1,9, просто Д идеально, без всяких переделок и без всякой херни. Так что спасибо за просмотр, спасибо за лайк или как там, за спасибо за комменты и все остальное. Живем потихонечку. Цена вопроса 3000 рублей. Спасибо, Роману29. Все, всего доброго, пока.